День за днем идут года, время вдалю носится, и бывает иногда, прошлое припомнится, вдруг на взгрустнется, по ушедшей унасти. Там, где молодость прощала, Шалости и глупости. Вдруг отчаянно взгрузнется По ушедшей уности, Там, где молодость прощала, Шалости и глупости. Жизнь течет, торопится, речкой устроится. И порой так хочется от души напиться, Загулять в кругу друзей, как когда-то в юности. Там, где молодость прощала шалости и глупостей. Загулять кругу друзей, как когда-то в юности, Там, где молодость прощала шалости и глупостей. Со стены гитару снял, пыль смахнул ладошкой, и аккорд неверный взял, знать забыла немножко. Ах, как я играл и пел, В той далекой юности, там, где молодость прощала жалости и глупости. Ах, как я играл и пел в то далекой уныние, там, где молодость прощала жалости и глупости. Собираюсь нынче в храм в это воскресенье. Прошу прощения, да еще свечу поставлю по ушедшей юности, Там, где молодость прощала шалости и глупости. А ты гори, гори, свеча по ушедшей юности, Молодость прощала Шалости и глупостей